как сказать, группировка маленькая войск. Драгун? Или что это? Ну да, это драгун, пойди. Эй, hey, Протос-уницы, серж, coming through the south pass. It looks broke. Интересная штука была бы на в игре. лал Приветствую зрители, подписчики моего канала, а также всех любителей Starcraft, тоже приветствую. Вершитель, я чувствую, что Зератул и его собрате где-то рядом, но не слышу их голосов. Я опасаюсь за их судьбу. Мы должны как можно скорее отыскать темных тамблиеров, пока их не настигли зерги. Ну, короче, тут особо нечего, да, рассказывать. Просто нужно найти Зератула и спасти его. Да, вершитель. При этом, да, как, собственно говоря, и было в конце предыдущей миссии, мы зашли в данный комплекс только с двумя зилотами. Я слышу тебя. Конечно. Эрик Халла. Конечно. Причем, Что кстати, у зилотов как? есть ножки. По славу Адуна. О, кстати, нифига себе, Тасадар что может делать? Слушайте, давайте тогда Тасадар сам будет идти в атаку а... Так, а мне интересно, почему не юзается псионный шторм? А, блин, все, я понял, у меня английский язык не стоял Конечно. А славу Агуна. Конечно. Да будет так. Безаду. Я слышу тебя. Я могу помочь. Конечно. А По славу. Адуна. Ну, я не знаю, почему такая задержка. это не чат, а именно вообще задержка стрима такая будет так. вот видимо из-за этого youtube там и ввел дофига различных э, вариантов конечно, меньшей поддержки меньше задержки Че я задержки поддержки? Эрика, короче у меня пользу конечно так, так так так слушать а там у нас тиранчик есть Там на тиранчики, у меня, к сожалению, уже псионный шторм кончился. То кончилась энергия почти что. Блин, еще два осталось. Так, ну пока давайте здесь посмотрим, что у нас есть. Тут у нас неприятный гости. Попробуем, может быть, тиранов унести. Опа-опа-опа-опа. Так, окей. Че это сейчас было? What the fuck? Серьезно? Просто прибежал зараженный тиран и взорвался? Так, я так понимаю, мне надо быстрее отсюда уходить из самого начала, потому что, наверное, этот зараженный тиран не зря прибежал, типа он обозначает то, что мы сильно долго тупили. Давайте-ка дальше в атаку тогда идем это было забавно я честно не ожидал такого что зараженный тиран прибежит и просто взорвет всех но на это и был на расчет что типа я не буду этого ожидать конечно Ах. да блин опять я ошибку совершил опять же сейчас... да откуда ты бежишь? Какого хрена? Так, какие ушки? Все, остался один у нас. Тасадар. Придется Тасадару им одному идти тогда. Да откуда ты взялся? Нет! Надо, наверное, иллюзии создавать, я так понимаю, потому что, ну... Постоянно появляются зараженные тираны, просто уничтожают всех. Конечно Ясно все. Ну, на месте, конечно, стоять мы ждать не будем, поэтому... Придется сейчас умирать Тассадару, скорее всего. Опять появится зараженный тиран, который вынесет его. Да будет так. Эрик Хала. Конечно. Эрик Хала. Так. А славу Адуна, да будет так. Эрик Хала. Конечно. Ой -ой -ой. Нет, давайте не будем реагировать. Да будет так. А славу Адуна, Эрик Хала. А славу Адуна. Эрик Хала. Йоу, это ГГ. А, ну они не собираются нападать, да? Да, они нападать не собираются, они будут ожидать. А славу Адуна! Эрик Хала. Ну, ясно, короче, иллюзии надо будет создавать, если я сейчас проиграю. В следующий раз. Тут, кстати, похоже, тупик. Даже можно не идти туда. Да тут тупичок. Будет так. Причем еще появилось По несколько зерлингов. Адуна. Эрик Халла. Конечно. А славу Адуна. Конечно. А угу. славу Адуна. Ой. Ну это было очень больно, скажу я вам. Эрик Да будет так. Эрик конечно. Опять минус броня. Эрик Конечно. Так, ну-ка, а что тут по центру есть, можно что-то интересное? Конечно. Да, например, парочку гидролизков точно. Эрик Очень интересно. Да будет так. Конечно. Да <laughs> как выжить так. на, на таких хилллс-пойнтах вообще? Славу Адуна. Так, что ты делаешь? Да будет так. Конечно. Подзарядим немножко, чтобы все на штурм получить. Да будет так. А славу Адуна, Эрик Хала, конечно. Да будет так. А славу Адуна, конечно. Эрик Хала, конечно. А славу Адуна. Так. Че, этих что ли не задела? Лоу! Слушайте, я, я зря убивал этих, оказывается, морпехов. Я зря их убивал. А да, отлично. А я-то думал, эти морпехи мне враги, а оказывается нет. Свободу... Ну это ГГ, короче, понятно. Ладно, пускай умирает, Досадар, заново начнем. Её... Ну понятно, короче, надо было этих морпехов не убивать. А я зачем ты их убивал, ⁇ -мо ⁇ Вот это глупость я совершил. Изложи не, ну если бы я себе знал любовь. об этом. Кто мог знать, что это нормальные, нормальные морпехи, да а не мудаки какие-нибудь? Да, да будет так! Хала. Хаос. Конечно! Я слышу, да. И Конечно! Давайте сюда. Опять зараженный тиран. Вот они сверху были. Конечно, прихватим, ребята! Конечно, прихватим! Изложи свою волю! собственно, на это и видео а возвращался. <смех> так, парниш, иди-ка сюда. Погнали. Я могу помочь. Да будет так. Так, где-то тут был еще один зараженный тиран, по-моему. Блин, к сожалению, я, я тебя... не смог до него дойти. И Блин. Свою Конечно, мы вас с собой да прихватим. Так, да будет так. Славу Агуна. Да так будет давайте вниз так. идти тогда сразу. Тут были у нас Я тираны вместе с зергами. Конечно. Сохранюсь в этом моменте, а то мне как-то пере... начинать так заново уже неохота ты... будет. А, они даже... Эрика нет, здесь, по-моему, были, да? да? Будет так. Или я что-то ошибаюсь, Конечно. походу. Бит так, наверное, взырёт, я, не я не с другой стороны пошел хотя. Нет, тут же был... А, не блин, думаете? нет. <свят> <Я> <свят> <тебя>. <свят> Минус еще слышал, один тиран. Эрик Хала. Славу Адуна. Эрик Хала. А, я тут ходил, да? И Получается, я вот. нет, хотя почему? Я не сворачиваю уже, я шел уже как бы. Ладно, а фикс. Давайте ка движемся дальше вниз. Так-то садач, что -то там я кружишься. Что-то я боюсь этих зараженных тиранов, потому что если опять столкнусь с ним... Да Хотел сказать, я потеряю все войска, но... По Можно, в принципе, одного зилу-то послать, потому что он быстро бегает. Я На вершитель. Я Я Ну-ка еще там есть. Нет, хотя Изложи не свои могу помочь? Да. да будет так. Эрик Хавер. Конечно. Эрик Хавер. Конечно. Исату, я слышу тебя. Так, ну мы походу опять в тупик забрались. Да. Опять тупичок. Давайте на центр уходить. На тот перекресток. С него сейчас будем думать, как отсюда выбраться. Пускай один зилот опять отправится в путь, в дорогу. Так, так, так. Слушайте, больно. Слишком больно. Асада, ка разберись. Ой, да, тут разбираться очень долго придется. Я слышу тебя. Я слышу тебя. Я слышу тебя. Чем а могу помочь. А Стой. Так, туда нам уже надо послать кого-нибудь на самоубийство. Парень, иди-ка, посмотри там, что-то мы видели интересное, посмотри-ка. Прости. Все, что я могу сказать. Ну, Тасадара мало осталось щитов, поэтому тоже его опасненько послать вперед. Еще и умрет, не дай бог. У него просто штормы есть, да и как бы, в принципе, он толстый. Если он встретится с обычными зергами, то он, думаю, не умрет. Так, давайте сюда. Один Зил пускай дальше, смотрит. Ой, блин, да опять зараженный зерки. Как их убить, я вот не пойму. Как убить, кроме как, может быть, штормом заранее его долбануть? Ой, зараженный зерк, зараженный тиран. Ну да, вот сейчас мы его смогли убить, но это чисто только молниями, я так понимаю. по другому это практически невозможно, наверное. Сохранимся еще разок. Пока неплохо все идет. Еще один зараженный тиран. Кем-нибудь пожертвовать? Придется с тобой пожертвовать, чувак. Давай-ка. Вперед, вперед. <звы> <звы> а, приветствую. Так, наверх мы можем забраться. Давайте-ка сюды. <звы> так. Я слышу тебя. Будет так Тут вот Ассадар уже почти готов Очередной Я запас с... на псилоштор Я, битвы. Я Адуна. Так, нет, там очень Пославу больно будет бить Эрик Хала. Конечно По славу Адуна Дверь заперта, но написали, да? Интересно. Хм. И куда же нам надо двигаться теперь, когда, если дверь заперли? Обратно, что ли, уходить? Сюда куда-то идти, искать что-то? Ну, видимо, так придется сделать. Давайте-ка возвращаемся на этот перекресток. Посмотрим, что у нас есть в, другом, в другой части этого комплекса, потому что здесь явно тупик. Там наверху я тоже смотрю очередной тупик. Так что сейчас мы долго будем бродить, походу. Так, Конечно, осторожненько идите-ка по, по стеночке. Там потому что огнемет, огнемет там. Но адреналинчик, кстати, я не вижу смысла вкалывать своим морпехам, потому что их очень мало, да и к тому же их возродить, ну, то есть подлечить никто не сможет. По славу Адуна! Так, давайте Битва сюда. Битва зовет меня! Изложи свою волю. Да будет так. По славу Адуна! Эрик Хала! Конечно. Да будет так. Битва зовет меня! Я слышу тебя. Что это было? Эрик Хала! Ну что, что, блин? Зерги, наверное... Помочь. Конечно. А славу Агуна. Да будет так. Чем могу помочь? Да будет так. Я следую за участие. Гаугура. Я следую зову чести Гаугура По славу Адуна Так, куда-то мы подошли Куда-то подошли И сейчас тут, наверное, что-то будет интересненькое да, да будет так Битва зовет меня Изложи свою волю Ага, сверху есть какой-то Подиум Конечно. На который, наверное, нельзя подняться. Тут, Эри тут Эри наверное, снизу Хала. можно обходить все. Славу Адуна. Славу Адуна. Но я так и думал. Я жажду битвы. Тут я жажду битвы. можно наверх, кстати, подняться. Да будет, да. А не не, -не. Давайте вниз. Да будет так. Эрик да будет так. Давайте за ним. Тебя. Да так, тут у нас какой-то телепорт. Это уже интересно. Да будет Телепорт означает, что куда-то он нас приведет к какой-то цели. Ну, давайте сохранить на всякий пожарный, ну, еще не дай бог там будет целая куча зергов, которые не смогу убить. А, защитная дверь открыты То есть, это на самом деле не телепорт, а это какой-то непонятный ключ. Что это? Фиг его знает. Короче, давайте-ка идем к цели нашей теперь. Уже все понятно, значит, можно бежать спокойно туда. Эта игра великолепна. Огневым мечом, как раз таки, я бы сказал бы, это нехорошая игра. Нет, кэпхэт. Ну, кэпхэт я видел эту игру, но, по-моему, она не очень. Ой, ой ой ой ой А тут у нас опять зараженный тиран, который, кстати, догоняет, по-моему, зилу-то или нет? А -а -а да, он догоняет, и сейчас, к сожалению, взорвется около него. Или нет. По славу Агуна. Ай, все-таки взорвался, но, кстати, он его почти не продамажил, что интересно. Ой-ой-ой, а тут, оказывается, их целая куча. Ну, этому Конечно. точно теперь сделают у конец. Я К сожалению, второго он не выдержит тирана. Чем могу ну, ясно, короче, там целая куча зергов еще. В таком случае Конечно. надо дождаться, пока у нашего Тассадара появится достаточно энергии, чтобы можно было сделать парочку штормов, плюс еще и... Защититься против них, то есть еще и, и щиты накопить дополнительно. Конечно. Но ну, можете пока вопросы позадавать, потому что, ну да, <laughs> я думаю бесполезно. Садаро послал сейчас в атаку, он умрет там мгновенно. Давайте-ка я, я еще раз посмотрю, что, что там за войска. Может быть там на самом деле не так уж и много. Ну нет, нифига, там достаточно их много. Надо хотя бы два, два шторма накопить. То есть это получается 50, 150 энергии. Ну так так-то Тассадара тут дополнительных всяких плюшек дофиг много. Я Хасу. Свою волю. Так, ну ладно, попробуем рискнем здоровьем Тассадара. Вторую часть я почти прошел, если вы не знали, у меня на канале уже есть много серий. Я не прошел только Винкс of Либерти, то есть Heart за the Swarm и Лего всего взводят, я прошел. Процесс сброшен компании, да? Компанию Heroes, ну это, <laughs> это стандартная проблема, потому что, когда ты долго не играешь, либо, ну, смотря во что ты играешь, если по лицухи то, ну, просто удалил уже все, у тебя все, весь процесс скинулся. А на пиратке, ну, Конечно. тоже самая проблема. Ну, что ж, поделаешь. На стримах я как раз-таки проходил вторую часть. Так что, ваш вопрос весьма неуместен, я бы так сказал. О, целая куча тиранов. Отлично. Тут еще и призрак у нас есть. Так, но ну, призрак это очень приятная вещь. Можно послать его и посмотреть, что там дальше. Да и к тому же он может полной армии просто перестрелять. Если там, правда, нету спорок или нету оверс... оверлордов. Уже в пути. А это мне не понравилось. И, могу По славу Адуна. И, слушай. И, слушай. И походу, это ГГ. ГГ. Ну или ладно, это не ГГ, но я потерял очень много войск. На связи. Уже в пути. Уже так, ну и что? После такого супер-раша, я надеюсь, тут не будет больше огромное количество войск. Дверь заперта, ну как всегда. <смех> Ничего нового. Слушайте, я надеюсь, тут где-нибудь рядом ключ, а не где-то там Нет, в другом конце невероятно. карты. Да, у -у -у! Как они его спалили, Вы боже мой! Это жесть. Адуна. И остался один Тассадар. Ладно, пока что Тогда будем ждать, когда у него становится энергия. Как я говорил, без энергии ему будет крайне худо в драке. Да и к тому же, я думаю, лучше всего даже взять иллюзии создать. Хотя, блин, кого иллюзия Опять-таки Тассадара, что ли, которого так хп нету? Да будет так. Я так понимаю, иллюзии, скорее всего, будут просто проецировать его здоровье да и щиты. А до туда добраться они просто тогда не смогут. Да, жаль, уже зилотов у нас нет. всех зилотов. Всех зилотов порубали. Ну, попробуй иллюзиями тогда, потому что там сильно много этих э, турелей было. Придется каждого уничтожать потихонечку. Ну, я думаю, мы уже близки к выходу, потому что ну, тут уже просто некуда идти. Это вот тупик уже. И там тупик, и тут тупик. Везде тупики. Если здесь не окажется... Нашей цели, то это будет, ну, это крайний... Будет фейл просто какой-то. будет а, Он не может на себя проецировать, да? А JUSTutches> жесть. Ну-ка, давайте попробуем Конечно. тогда подойти к этим турелям, наверное. Да будет так. Ты еще их ним подойдешь, а, а слушайте, а можно их сломать gula? тогда псионным штурм? Да, можно сломать штормами, это а хорошо. Правда, тут еще есть все равно. Конечно. Да будет так. Свою Отлично. Эрик да будет так. Да славу Адуна. Все, открылась Конечно. дверь. Уходим отсюда. Быстрее уходим. Эрик да будет так. По а -а -а -а. Так, подождите ка я открыл что-то. Что я открыл? Чем могу помочь? А Или по я ничего Адуна, не открыл? Ой, блин, миссия, да конечно, загадка так. сплошная. Конечно. Я вот так ее назвал. По славу Адуна, да будет так. По славу И что это Адуна, такое? А, как бы помягче выразиться. Это просто жопа. Вот Почему я до этого подошел? Про, прошел сигнал, да, что якобы что-то произошло. Пошел к двери, ничего не произошло. Вернулся обратно, встал еще один раз. Все, открылась дверь. Просто великолепно. Так, и что да тут у нас? Какой-то маяк. О, вот это уже интересно. Приветствую темный прилавк. Пришло время, вернулся домой. И тебе привет, могучий Тасадар. Я знал, что ты не оставишь нас. Ты научился уважать наши порядки и традиции. Постиг многие наши тайны и овладел темной силой наравне с энергией, доступной твоим повелителем. Ты единственный, кто обрел целостность сбросив оковы к халлы. Но я опасаюсь, что гордыни не позволит Анплаву принять нас. Молю тебя, Зироту. вернись с нами на Айур. Мудрость и доблесть темных тамплиеров еще могут спасти родной мир от Роя. Да, старейшины высокомерны. Они прокляли твоих собратьев на многие столетия, но все же. Помоги мне спасти наш народ. С самого дня изгнания мы ни разу не приступили к клятву верности Айру. И пусть нам будет больно вновь видеть Родину. Мы отправимся с тобой, до Садар и сделаем все, что в наших силах. Ну, короче, понятно. Мы вычистили полностью весь комплекс, я потерял абсолютно все войска, и остался один тассадар, набивший 90 киллсов. Да. Я только тут могу посмеяться на него, потому что...